Уж его она устала ждать, Она уходит от него, чтоб заново начать, Но каждый раз, как только мрак Укроет тенью день, Она летит к нему, и как, Что расставаться лень. Она была с ним лучше той, Что пляшет круглый год, Как луч к света заводной, как звон мобильных сот. Но каждый раз, как только мрак, укроет тенью день, Она летит к нему и как, как битая мишень. А -а -а -а -а -а -а -а. Телефон Тиллер, вот и мрак. Что ж ты так? Она уходит от него. Она устала жить. Телефон Тиллер, вот и мрак. Твержи шаг. Она уходит. От него И это время, жизнь, это жизнь.